Женщина должна себя вести так, как она хочет вести себя. Устраивает? Флаг в руки. Не устраивает? Ну скажи, что меня это не устраивает. Если вы